мы их будем обсуждать внутри своего народа. Нам не нужно это, об этом говорить на какую-то широкую аудиторию, тем самым радуя наших врагов, которые а, говорят на русском языке и слушают внимательно наши разговоры. Выходит, что Аллах не допустил вашей независимости, тогда, может, не, не надо говорить «Иншаллах, будем свободными» и все в этом роде. Наоборот, надо. Надо уповать на Аллаха. А свобода – это то, что гарантировано нам. Также.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 к Кадырову, которого он просил <смех> снова баллотироваться в главу республики.